Здравствуйте дорогие друзья, сегодня пятница и я заканчиваю цикл посвященный 25-летию пребывания в Германии, естественно, моего пребывания сегодня я хочу поговорить о путешествиях и если останется время все-таки об интеграции и о, и о портрете русскоязычной иммиграции четвертой волны сейчас уже в 2022 году началась пятая волна, а мы представители так называемой четвертой волны, ее еще называют колбасная миграция, об этом, может быть, тоже скажу. Но сначала о путешествиях. Так получилось, что когда я жил в Советском Союзе, потом в независимой Украине, я почти не бывал за границей. Не то, что не почти, я за свою жизнь там побывал только в Польше, это было в 1988 году. Мы ездили по обмену, побывали в Познане и э, в Варшаве. Я тогда был э, студентом э, Харьковского института искусств. И у нас э, был студенческий хор, и мы поехали э, туда. Это была моя первая э, заграничная поездка. Э, было очень интересно, э, время такое было бурлящее, там э, был активная политическая жизнь в Польше, Лех Валенса, солидарность и так далее. Все это, все это мы наблюдали. И мы, как я сейчас помню, ездили по дипломатическим паспортам. У меня был такой синий паспорт. К сожалению, потом, после того, как Советский Союз развалился, естественно, он утратил свою годность, этот паспорт. Но такой был красивый дипломатический. Я приветствую Юлю Анатольевну, которая меня смотрит. Спасибо, Юля. Вот это у меня было единственное, пожалуй, заграничное такое турне. И мы там были, по-моему, ну, неделю или две, я сейчас даже не помню. Ехали поездом, естественно, через Брест. Самое интересное, что можно было менять какую-то маленькую сумму, я сейчас не помню, или 15 рублей, или 10, и ее почему-то нельзя было... Тратить. Вот такие были интересные советские законы. И мы оттуда привезли какие-то книги на русском языке, которые у нас были в дефиците, дети Арбаты, что-то еще. Вот такое были у меня впечатления от заграницы на момент того, как я приехал в Германию. Напомню, что это произошло в 1997 году, то есть 25 лет назад. И тут, получив шенгенскую визу, мы поняли, что есть возможность как-то путешествовать. Причем не очень дорого, потому что здесь были всякие рекламные поездки, где продавали всякие там э, как они называются одеяло, подушки и прочую ерунду. Э, нужно было присутствовать на этих э, мероприятиях, но зато э, вы э, по дешевой цене могли ездить. Э, э, э, приветствую Александра Полисицкого. Извините, если фамилию перековеркал, здравствуйте, вот, и получилось так, что мы только-только приехали в 97 седьмом году, и вот мама сказала, хочу в Париж, ну, раз сказала мама Париж, значит, Париж, так Париж, и мы приехали туда как раз накануне, там погибла принцесса Диана, и еще все было свежо, были там винки, ну не венки были цветы, записки, свечи, в общем так это было все торжественно, и мы как раз были на этом, на этом месте гибели принцессы Дианы, и все это воочи видели. В общем, у нас никакого не было опыта за, заказа путевок, мы купили самую какую-то дешевую поездку какой-то клоповник, в общем, там давали только завтрак. В общем, у нас такое, такая была бестолковая очень поездка, но мы в Лувр, естественно, сходили, по, по Елисевским полям тоже прошлись. В общем, первый опыт был такой очень сложный и очень такой, как бы сказать, запутанный. Ну, в общем, было много очень негатива, но, как говорится, первый, блин, комом. Потом... Как я уже сказал, благодаря вот этим рекламным поездкам мы смогли поехать по другим странам. Прежде всего это по европейским странам, но также мы ехали и в ту же Турцию. И вот в Турции, я хотел как раз рассказать о Турции, интересно произошло даже два, две интересных истории. Гостиница где-то была на отшибе, и мы ехали в лифте. И вдруг напротив нас мы видим такой ну ему лет 70 было с хорошим хвостиком. Вот, и он как-то так прислушивается, а мы с мамой по-русски, естественно, о чем-то говорим. И он говорит, ой, у вас хороший русский язык такой, такой с таким он, не то что акцентом, но такое произношение дореволюционное. Он говорит, ой, да, вы говорите по-русски? Он говорит, да, я из Англии, моя фамилия апостола в боярин Выяснилось, что он какой-то чуть ли не граф, какой-то интересный очень человек. Мы на всякий случай взяли у него адрес, чтобы написать письмо, потому что мне мама преподаватель английского языка, и она написала письмо и получила ответ где-то на 8 страницах от его жены. Она подробно расписала свой распорядок дня. Это была первая встреча, и вот этот англичанин, Пол, да его звали по нашему Павел, очень такой чопорный, я помню, что э, ужин длился 2 часа, и он ровно 2 часа там находился, э, минута в минуту. Это была первая история в Турции, а вторая была еще э, интереснее. Там было много э, японцев, и э, вот э, мы видели, что они на автобусе ездят туда-сюда, и вдруг одна японка... По, подошла к моей маме, что-то там по-английски сказала, что она хочет сфотографироваться или что. Я сфотографировал, а потом мы подходим к, к экскурсоводу, говорю, дайте адрес этой женщины чтобы мы ей прислали фотографии. Это еще было то время, когда до, до интернетовская такая пора. То есть фотографии делали, распечатывали и посылали обычной почтой. Сейчас это выглядит как-то экзотически, но так и было. И э, мы приехали в Аугсбург, вернулись. Я... Пошел, распечатал, вернее, даже не распечатал, я отдал ее, чтобы распечатали, сделали э, снимок. И мы отослали в Японию э, этой женщине. Написали, вот, с, как и обещали, посылаем вам э, фотографию. И что вы думаете, проходит где-то неделя или две, сейчас не помню точно, и вдруг нам приходит письмо из Японии. Думаю, ну, почитаем, что же там пишет эта японка. Открываем письмо а там иероглифы. О, о думаю я. И тут меня сенило, я думаю, у нас же в Аугсбурге, во-первых, есть университет, там явно какие-то есть э, японские студенты, которые хотя бы на немецкий переведут, а с немецкой я уже э, маме расскажу, о чем там в письме. А потом я вспомнил, что у нас недалеко в районе есть японский ресторан, ресторан называется Маньо, и э, мы много раз проходили мимо, и я, говорю, я подумал, вот э, тот самый случай, когда можно... Э, можно зайти в ресторан и спросить хозяина или кого-то из сотрудников, кто может перевести письмо. И представляете, в этом японском ресторане работал человек, который знал русский язык. Ну, это просто фантастика. Он нам перевел с японского на русский. Правда, он попутал, там она писала, что она в караоке поет. Он сначала сказал, печет. Ой, нет, нет, извините, она не печет, она поет, поет. Вот. И несколько раз мы писали, потом, естественно, это все заглохло, потому что выяснилось, что эта женщина знала английский только устно. То есть она могла там что-то сказать, а писать она не умела по-английски, только по-японски. Вот. И, естественно, ей нужно было потом просить кого-то переводить с английского на японский, потому что, ну, в общем, это все было сложно. Мы два, два или три письма всего было у нас, потом... О, приветствую Андрея Заблудовского. Привет, Андрей. И это все, конечно, заглохло. Но я помню, она нам прислала двух таких сов, набитых бисером. И вот они у нас находятся. Вот такая вот экзотика. В Турции совершенно случайно познакомились с русским графом и японской женщиной. Приветствую всех, кто подключился. Сергей Бутырин, Борис Фабрикант. Спасибо, друзья, что смотрите. И вот таким образом... Мы начали путешествовать, как я уже сказал, в основном по Европе, это Голландия, это Бельгия, Люксембург, вот страны, так называемые Бенилюксы, ну сейчас Голландию называют Нидерланды, не будем их обижать, назовем это Нидерланды. Вот, потом... Когда мы были в Италии, мы поехали в Монако посмотреть, как там это княжество поживают: Италия, Испания, Болгария, Бельгия, как я уже сказал, Австрия, Израиль в 2009 это году было. И ну, в Чехии, естественно, были Швейцария, Швейцария. Ну, я могу сказать, легче назвать, где мы не были. Это Исландия, Норвегия и Португалия, вот из... Европы. А в остальных странах мы, в принципе, побывали. Как я уже сказал, когда у тебя в кармане шенгенская виза, то это гораздо проще. Хотя вот мы, нужно было, когда мы ехали в Великобританию, нужна была виза. В Болгарию тогда еще нужна была виза. И, естественно, в Америку тоже нужна была виза. И сейчас я как раз плавно перехожу к поездке в Соединенные Штаты Америки. Она произошла не так давно в 2018 году, но я сначала должен рассказать предысторию, потому что непонятно, с чего это вдруг с бухты-барахты. Приветствую Наталью Игнатенко. История была такая, ну, некоторые, вернее, не некоторые, многие знают, что я как раз вот с 17 по 2019 год принимал участие в программах Первого канала НТВ, политических ток-шоу «Время покажет» и «Место встречи». И вот благодаря тому, что я был на программах «Время покажет», нас нашли наши друзья, которые живут в Америке, они раньше были, как и мы, харьковчанами, и вот меня увидели по голубому экрану и... Вот эта род, не родственница, а знакомая начала нас агитировать, вернее, просить, чтобы мы приехали в гости в Лос-Анджелес. А, кстати, в Лос-Анджелесе еще живет моя родственница по маминой линии, троюродная сестра Нина. И мы подумали, что было бы интересно совместить это, чтобы поехать к друзьям и повидаться с, с родственницей. И вот эта наша знакомая начала нас активно уговаривать, что давайте, давайте приезжать. Мы как-то были настроены сначала очень скептически. Я не был уверен, что нам дадут визу. Ну, мы решили, а чем, черт не шутит. Мы подали документы в американское консульство в Мюнхене, заполнили анкеты, пошли туда на собеседование, которое продлилось буквально 5 минут, если не меньше. И отчего чудо, через неделю нам пришли визы причем на 10 лет, хотя обычно дают на 5 лет, но вот нам дали визы такие туристические на 10 лет. И мы поехали, вернее, естественно, полетели, полетели мы туда с пересадкой в Амстердаме, Потом ругали себя, потому что нужно было брать, конечно, прямой рейс. Там в Амстердаме очень неудобная пересадка, потому что аэропорт огромный, надо идти сначала в одну сторону, регистрироваться, а потом возвращаться. В общем, мы вбежали чуть ли не последними в этот самолет, и он взлетел. Но, кстати, полет, который длился более 20 часов, прошел очень спокойно. Я волновался, что как-то будет, я его тяжело перенесу. Нет, очень так это все прошло. Я бы сказал, играющий. И, наконец, мы оказались в Америке. Это, конечно, впечатления до сих пор я вспоминаю очень яркие, очень такие насыщенные. Кроме того, что мы были в Лос-Анджелесе, естественно, Голливуд и Беверли-Хиллз, мы поехали в Лас-Вегас. Ну, я не играл, только мы смотрели эти все казино, жили в гостинице Фламинго знаменитой. Так что впечатлений мы там были две недели. Хоть отбавляй. Очень-очень нам понравилась эта поездка, потому что, конечно, сейчас даже трудно представить, что мы, мы там были, потому что сейчас ситуация совершенно, вы знаете, изменилась до неузнаваемости. Но на то время вот это я бы назвал кульминацией всех путешествий, потому что вот эта поездка перебила все, что было... До того все предыдущие поездки, хотя, как я уже говорил, мы были и в Париже, и в Лондоне, и в других мировых столицах. Вот. Ну что, теперь я бы хотел поговорить все-таки о нашей славной диаспоре. В прошлый раз я уже затрагивал эту тему, но об этом можно говорить вечно, долго. И я бы хотел об этом поговорить в контексте даже сегодняшнего дня. Вы знаете, что происходит. Идет война России с Украиной. И, естественно, это не может не отражаться на диаспоре. Первый, первая трещина появилась еще в 2004 году, когда был первый Майдан, когда пришел к власти Ющенко и так далее. Вот здесь произошла первая вот эта трещина в нашей диаспоре. До этого, до того, когда не было никаких таких ярких событий на территории Украины, как-то можно было говорить о том, что диаспора русскоязычная, такая вот, ну не то что монолитная, но не было важно, откуда ты. Из России, из Украины, Белоруссии, Молдавии или ты из Казахстана, или ты еще откуда-то из Армении, это было неважно. Все мы были из бывшего Советского Союза, и это был, был главный такой вот знак. Но, когда начались вот эти известные события, то они внесли некий раздрай в нашу такую вот семью. Но я не могу сказать, что она была идеальной, что все тут друг друга любили. Но такого не было, чтобы вот отдельно кучковались там... Условно так, украинцы, я имею в виду, представители Украины, отдельно представители России. Как-то это все было вместе, и, как я уже сказал, не было важно, откуда ты, кто ты, что ты. В общем, ты представитель, так называемой, в кавычках, скажем, русской диаспоры. Русская, имеется в виду русскоязычная, а не связанная только с русским языком и Россией. Но, вот как я уже сказал, после оранжевой революции все пошло немножечко не так. А вот когда произошли события уже 2014 года, вот тут уже можно сказать, что единство вот этой диаспоры просто нарушилось, оно перестало существовать, потому что люди просто разошлись по разные стороны. Баррикад, и самое обидное для меня, как гражданина Украины, это то, что многие мои сограждане выступили на стороне не Украины, а России. Как это не кажется парадоксальным и даже бредовым? Я, для меня это просто не укладывается в голове. Если ты гражданин Украины, прожил там, можно сказать, всю сознательную жизнь, и вдруг ты становишься на сторону России, которая является агрессором, захватила часть территории и так далее. И, э, насколько я знаю, что часть из них, вот сейчас, когда идет война, тоже, э, к сожалению, громадного для меня, находится не на стороне своей родины, а на стороне э, России. Вот такая мощная пропаганда российского телевидения, э, что люди, которые, по, по идее, должны быть за свою страну, выступают э, за противника за врага для меня это просто ди дикость и нонсенс но к сожалению такие вот реалии и вот поэтому естественно люди разошлись по разные стороны как я сказал баррикад и вот никакого естественно единства нет и быть не может и как я уже сказал я очень сожалею что люди вот так вот себя ведут но как я уже сказал пропаганда делает свое дело, если с утра до ночи смотреть Соловьева, Киселева, Скобееву и, и, и же с ними, то, естественно, ты будешь говорить, что все, все правильно, и Украина чуть ли не сама виновата в том, что все началось. Наша диаспора очень такая разномастная, возрастная, разнокалиберная, но в основном преавалируют люди пожилого возраста. Вот они как раз и являются потребителями вот этого низкосортного продукта А что касается молодежи, то молодежь вообще не смотрит телевидение, насколько я знаю Не интересуется политикой, живет своей жизнью И вот я в прошлый раз говорил по поводу русского языка Они в основном не поддерживают русский язык Многие его и не знают, некоторые и не пишут Вот приветствую Лизу Фрузину из Мюнхена, вот она как раз она тоже <смех>, представитель этой молодежи, а, вот, но она приехала в более таком юном возрасте, то есть она уже еще <смех> умела читать, писать по-русски, то есть она э, представитель этого поколения. А те, кто уже или родились здесь, или приехали в таком нежном возрасте, не умея читать, писать, к сожалению, вот эта связь э, теряется. Но, тем не менее, молодежь не интересуется русской вот этой... Политикой как-то живет своей жизнью, а что касается пожилых и представителей среднего возраста, то ну, мы так устроены, мы вот политикой всегда жили, вот моя молодость пришлась на перестройку, я помню все эти съезды партии, как мы ловили каждое, э, не партия, а э, Верховного Совета, владели каждое слово, каждую букву, каждый там, каждый звук, мне, что там говорят, вот сейчас что-то изменится и надеялись на лучшее. Так что винить наших людей в этом не приходится. О, приветствую Наталью Шац из Франкфурта на Майне наших людей, ну это вот наши люди, это это это отдельное такое феноменальное такое явление, я о нем могу говорить часами, ну вот это это люди такие же, собственно, как я уже сказал, что от перемены места жительства люди не меняются, если меняются, то в худшую сторону. Почему они должны меняться? Почему они должны э, менять свои привычки и как-то чем-то поступаться. Они были такими, они такими и остались. Единственное, что, как я уже говорил об этом синдроме Христакова, когда они себя начинают вести по инерции так, как они себя вели там, то здесь это выглядит, по крайней мере, странно, если не сказать комично, потому что человек идет, задрав нос, и считает, что все должны перед ним заискивать, кланяться, то он, мягко говоря, заблуждается и ошибается. Что еще можно сказать о нашей диаспоре? Кто-то... Кто приехал в таком молодом возрасте, смог, естественно, пробиться. Кто приехал уже в зрелом возрасте, для них это было сложно. Кто приехал уже в таком предпенсионном возрасте, они, собственно, и ни на что не на и они занимались собой, и, в общем, для пожилых здесь, естественно, рай. Для молодежи сложно, потому что другой язык, другая культура, менталитет и так далее. Представители среднего возраста как-то вот нашли себя весь пик вот этой четвертой волны иммиграции пришелся на начало 2000-х годов, а сейчас собственно уже почти никого нет, потому что все, кто мог выехать, выехали тогда. Сейчас только единичные какие-то случаи бывают, когда приезжают люди, но вот такой вот Поток бурный был именно в середине 90-х и начале 2000-х. Потом, вот где-то после 2010 -го года, все это свернулось, потому что изменились правила, они ужесточились. Но, как я уже сказал, все, кто мог, хотел, давно уже здесь. А те, кто колебался, кто не знал ехать, не ехать, остались. Так что, собственно... Сами, как говорится, виноваты. У некоторых не хватило мужества, не хватило смелости. И вот я хотел как раз этого анекдота начать, но буду заканчивать этим анекдотом. Мне страшно нравится, касается темы нашей программы. Человек умирает, попадает на тот свет и говорят: ну, мы должны куда-то распределить в рай или в ад. Но так как у нас демократия, вы можете посмотреть там и там, как живут люди, и сделать свой вывод, выбор. Хорошо, сказал человек, давайте сначала рай мне покажите, ну, привозите его в рай... Там тишина, благодать, все пострижены кустики один к одному, листочки, цветочки, хороший запах, люди там гуляют, скукотища полнейшая. Человек говорит, ну ладно, хорошо, давайте теперь покажите ад. Его везут в ад, в Азию совсем другая обстановка, полно людей, шампанское льется, льется рекой, икра, концерты развлечения, музыка, масса людей, все веселятся, вечеринки какие-то. Человек говорит, ну вы знаете, я все-таки, наверное, выберу ад, потому что здесь больше людей, интереснее программа, и, в общем, я выбираю ад. Говорит, хорошо, вот завтрашнего дня заезд. Завозит его в ад, и вдруг он попадает в какую-то кухню, там черти, его помещают в раскаленную сковородную на сковородку начинает его поджаривать он говорит минуточку я, я не понял вчераш было совсем другое он говорит так не надо путать туризм с иммиграцией вот по поводу иммиграции ну естественно это не так экстремально как я рассказал только что в анекдоте никто вас тут на сковородке не не жарит но вот существует два таких мнения Противоположных. Одни считают, что вот люди в эмиграции это просто катаются как сыр в масле, что у них тут все на блюдечке с голубой каемочкой. И в общем, жизнь малина, живи и радуйся. Это одна точка зрения. Вторая абсолютно противоположная, что люди тут страдают, что они не могут себя реализовать, что они тоскуют, что у них тут ностальгия, что они тут страдают и, в общем, мучаются и так далее и тому подобное. В общем, правда где-то находится посередине. Никто тут не страдает, не мучится, тем более во времена интернета, когда можно интерактивно общаться со всем миром, не обязательно приезжать. С другой стороны, я не могу сказать, что тут такая веселая прогулка, тебе все на бюджетке с голубой кормочкой... Приносит. Надо все выгрызать самому. Так что мы, как говорилось, кузнецы своего счастья. Но говорить о том, что тут так все легко, здорово замечательно, нет, все не так просто, но по сравнению, естественно, с жизнью там, тут все выглядит более цивилизованно, больше порядка. Хотя бюрократии тут тоже хватает, но бюрократии есть во всем мире, тут ничего не поделаешь, но люди приспосабливаются, люди как-то меняются, даже вот этот порядок действует на людей, потому что при, привыкают к какой-то организованности и знают, что если тебе куда-то найти, значит, надо заранее договориться и занести это все в календарь или как сейчас называется Органайзер. Приветствую Аркадия Павлинова, который меня тоже э, смотрит. Э, Но ну, если вот подводить итоги, э, даже не тому, что я тут живу, а вот моим наблюдением, что, э, естественно, э, люди стараются как-то выживать, э, стараются э, себя как-то реализовывать. Но ну, я уже сказал, что если люди приезжают в таком... Э, в солидном возрасте, то как они могут себя реализовать. Хотя здесь есть возможность, вот у нас, например, при нашей еврейской общине есть разные кружки, шахматы, еще какой-то, то есть можно туда ходить, какие-то мероприятия, вот пока не начался ковид, были какие-то концерты, какие-то выступления, то есть как-то здесь есть та же самодеятельность и так далее. Все это, возможно, в прошлый раз рассказывал про театр. Все, все здесь возможно и в наших руках. И если у человека есть организаторские способности, так скажем, скромненько, то он может тут заняться какой-то общественно полезной деятельностью, чем многие у нас и занимаются. Если у человека нет таких способностей, он может принимать участие в мероприятиях, которые организуют другие во всяком случае, естественно, люди ехали в основном нет хорошей жизни. Но, как я сказал, многие ехали не потому, что было так плохо, а потому, что они ехали за стабильностью. И вот в конце хочу все-таки сказать по поводу так называемой колбасной иммиграции, которую называют вот эту четвертую волну. Почему четвертая волна? Первая волна была после революции 1917 года. Вторая волна была после окончания Второй мировой войны, то есть после 1945 года. Третья волна эмиграции была в конце 70-х, начало 80-х, но она не коснулась как раз почти не коснулась Западной Европы, потому что это была иммиграция в Израиль. Но все равно считается третья иммиграция, третья волна. И вот четвертая, как раз начало 90-х, это вот наша иммиграция, которую вот многие называют колбасной, потому что считается, что люди поехали за колбасой чуть ли не буквально в буквальном смысле. Но... А хочу напомнить, что действительно 90-е годы прошлого столетия был такой вот экономический, вы помните, шок, да, шоковая терапия, когда цены взвинтились, до этого была карточная система, можно было только по карточкам что-то получать, и действительно продовольственный вопрос стоял ребром тогда и э, действительно вот даже в 97 году когда мы приехали мы посмотрели что здесь э, в магазинах я имею в виду, продуктовых и сравнили с тем что было у нас естественно понятно в чью пользу так что э, здесь э, есть доля правды но сказать что люди ехали только за колбасой потому что они там чуть ли не голодали это перебор ехали как я уже сказал за стабильностью и за, э, за тем что здесь все таки система настолько прочная, что никакие такие перетрубации никак на нее серьезным образом не влияют. Вот была возможность проверить, когда были проблемы, два года назад начались в связи с коронавирусом, экономика не так пострадала. Сейчас, естественно, идет война тоже. Реагирует экономика, проблемы с газом и так далее, но вот западная система так устроена, что никакие штормы ей серьезные не страшны, в отличие от советской и российской экономики. Ну что, друзья, вы видите, вот я только разогнался уже... Как говорил мой знакомый грузин, «Ди из да, Вот, цитировал слова Черчилля, вот таким вот он. При дыхании говорил, «Ди из да, То есть, время пришло. К сожалению, время пришло. Я на этом заканчиваю сегодняшний эфир. Прощаюсь с вами. И делаю небольшой перерыв до сентября. Пока... В августе не будет таких моих прямых включений, а в сентябре мы уже начнем новый учебный год. Всего доброго, пишите комментарии, задавайте вопросы, рад был вас всех видеть. Всего доброго, до свидания.